Обучение в сетевом маркетинге. Так интересно. Многие предлагают обучиться, а вопрос чему? Очень часто в сетевом маркетинге можно учиться совершенно разным вещам. Можно учиться и продавать, и рекрутировать, и в пирамиду людей зазывать и так далее, и так далее. То есть мы можем даже не предполагать, какую обучающую школу мы попали. И к тому, что обучение будет и в одной теме, и обучение будет в другой теме. Проблема в том, что мы можем научиться тем навыкам, которые нам не полезны для этого бизнеса, смотря какие у нас цели. Если ваша цель построение пассивного дохода, то есть создание большого бизнеса и потом получение остаточного дохода, то совершенно не все навыки нам подойдут. Меня зовут Зайцев Алексей, я профессиональный сетевик, занимаюсь этим 17 лет. В моей организации больше 200 лидеров. За это время я насмотрелся на разные компании и я хочу поделиться тем. Что я пронаблюдал за встречи с более чем двумя тысячами сетевиков. Итак, подойдем к сути. На своих персональных консультациях люди ко мне обращаются с вопросами: Алексей, научи меня рекрутировать. Алексей, научи меня продавать. Научи меня проводить встречи так, чтобы не было отказов. Да, понятно, господа, можно научиться чему угодно, хоть подписывать камни. Но не в этом задача. А если мы подходим... По строению сети нужно научиться использовать свои сильные стороны, создать свой эффективный график, научиться мотивировать себя. Вот это мы разбираем на консультациях. И параллельно уже учимся продавать и рекрутировать. Потому что нам нужно научиться быть сетевиком, стать профи, освоить это как профессию, и потом пойдут деньги. Это разумеется. То есть нужно сначала в профессию что-то вложить, отдать туда, отдаться, да, и получать оттуда Соответственно, доход. Типы школ, о которых я хотел сегодня рассказать, которые существуют в маркетинга. Первый тип школ – это продажи. Вообще никак не путайте это с хождением по квартирам и продажей там, сковородок, там, каких-то электрических приборов там, или какой-то контрафактной косметики. Это вообще другая тема к сетевому маркетингу не относящиеся. Я говорю о продажах в сетевых компаниях, таких компаниях, как Тапор, таких компаниях, как Мэри да, то есть, когда людей э, учат продавать, заключать сделки, э, выглядеть соответствующим образом, вести клиента, и в этих компаниях можно учиться профессионально, вот именно заключать сделки, чтобы получать доход с продаж. Ну, вот это не сетевой доход, но некоторые люди его очень-очень любят. Это примерно 5% населения. В целом в компаниях прямых продаж выгодно быть организатором, руководителем офиса. И он зарабатывает порой в 50 раз больше, чем человек, который просто занимается продажами. Построение сети порой вообще невыгодно в маркетинг-планах, которые обучают прямым продажам. Поэтому эти вещи старайтесь мониторить. Следующий момент. Мотивационный рекрутинг. Это вообще прикольная тема, когда человек попадает в такую школу, как типа французская, когда человека обучают кандидата ставить на место, потом его вдохновлять и объяснять, что только с нами ты спасешься. Это, в принципе, работающая методика для того, чтобы загнать человека на большой пакет, то есть, чтобы человек-новичок вошел, например, на какой-то более большой вступительный взнос, его замотивировать, и чтобы новичок начал активно работать. Люди, которые профессионально обучаются мотивационному рекрутингу, имеют широкую первую линию и очень часто не имеют людей, которые их могут повторить. То есть, в системе мотивационного рекрутинга есть очень большой эффект отката назад, потому что от человека зависит почти все. То есть почти весь товарооборот зависит от человека, потому что понятие пассивный доход он почти отсутствует. Это связано с тем, что компании, которые используют вот эту методику работы, как правило, это бумовые компании, как правило, это скрытые финансовые пирамиды, где завышенная цена на продукт и, в принципе, сильной стороной дистрибьютора является мотивационный рекрутинг. То есть человек, который супер активно работает, он выглядит соответствующий, он может 10 встреч провести у него. Там все по технологии, первая, вторая, третья встреча. Он умеет знакомить кандидата с суперлидерами, правильно делать им промоушен. То есть, это все технологично. Вот. Другой вопрос, что этого недостаточно для того, чтобы построить сеть. Это хороший навык, которому можно научиться для проведения встреч. Хотя лично я вообще не использую методик мотивационного рекординга, потому что мне это не близко. Школа пирамид. Это вообще отдельная тема. Когда человека обучают безответственно проводить встречи. Что значит безответственно? В моем понимании, человека, которого я беру в команду, мы с ним будем развиваться годами. Да? То есть, мы будем годами вместе в одной компании. А школа пирамид – это школа, где можно немножко преувеличить, где можно немножко соврать или можно даже позволить себе искренне заблуждаться и рассказать типа правду, но неправду, о которой не знаешь, не рассказать. Ну, например, «Входи ко мне» компанию заплати 100 долларов попробуй прокрути денег посмотри что тебе вернется больше то есть компания платит там не знаю 20 процентов годовых там или месячных до да? посмотреть деньги вернутся, и ты быстро отобьешь их и собственно говоря приглашаю людей увидишь что компания платит то есть очень часто в этих компаниях и в школах пирамид обучают человека Проводить встречи в таком ключе. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Сейчас самое время, потому что а, компания еще платит. Сейчас... Надо вовремя войти, значит, очень выгодный процент, это лучше, чем в банке, это, потому что банковская система там это афера, а вот эта компания, это действительно вот прям шоколад-шоколад, да, это вот спасение банковской системы. Это частое явление для обучения в финансовых пирамидах, когда адептам внедряют то, что... Банковская система это фигня, и то, что надо работать вот на легкости, да, приглашать людей, инвестировать. Ну и как правило, человек, который прошел школу пирамид, мог быстро собрать структуру, потому что у компании есть свои фишки мотивирования структуры. Да, но как правило, этот человек теряет имя потому что компания в итоге закрывается, ну и, собственно говоря, претензии к нему могут предъявиться, и дальше за ним люди в другие компании могут так и не пойти. Ну, собственно говоря, таков бизнес. Школа стартапера. Это вообще частое явление, потому что очень многие люди, они не могут развиваться вот в нормальном бизнесе, им надо обязательно что-то новое раскручивать. Их прям прет, когда что-то новое, их прям колбасит. Они даже по-другому себя ведут. Вот новая компания, и у них прям вдохновение, они как вот влюбленность, да. Сейчас опаздываем в последний вагон, давай срочно вступай, потому что там, под тебя поставят людей, давай прямо сейчас, компания новая, а, принцип 1.9.90, да. Различных надуют человеком мифов о том, что в новой компании только сейчас можно преуспеть, потому что дальше вот просто почти не будет никаких шансов. И сейчас надо вступать, лучше бери большой пакет, потому что больше процент сети и так далее, и так далее. То есть, эта школа стартапера, она обучает э, людей быть такими воодушевленными, горящими, ну и, собственно говоря, без денег». Да, потому что большинство воодушевленных людей вкладывают деньги, забирая их в банки, в долг. Вот. В принципе, я не против такой школы, просто единственное, что многие люди, которые вот на, на школе стартапера развиваются, они, как правило, эту сеть теряют, они даже не понимают потом, почему, а что произошло, а как это было. Вот. А дело в том, что с сетью нужно не только говорить о росте, да, нужно еще и говорить о сохранении, нужно уметь работать с потребительской организацией, нужно не только сегодня вступать, потому что в нормальную компанию, можно вступить сегодня и через год и в принципе через год хуже не станет и актуальность оно не потеряет поэтому ну вот это другой тип школ следующий Тип школ – это лидер плюс клиент. То есть, это компании, которые заботятся о том, что потребитель в системе был и тратил деньги. То есть, в этих компаниях много плюшек сделано для потребителей, для того, чтобы лидер, который создал сеть лидерскую и потребительскую, мог получать деньги вообще пассивным доходом. Что такое пассивный доход? Это когда люди не работают, а получается доход. Не только лидеры не работают, но и люди не работают. Ну, например, там Дейл Карнеги, да, написавший книгу, там, его семья до сих пор получает деньги за продажу книг, там MLM-то нету, то есть есть просто потребность в книге, да, книга продается, доход идет в семью. Вот принцип такой, что продукт продавался, а лидером маленьким и лидером большим с этого был доход. То есть принцип построения долгосрочной сети лидеров и клиентов. И тут, конечно, совершенно другая модель взаимодействия с людьми, потому что э, лидеры стараются не торопить человека вот срочно, сейчас, опаздываем, э, делаем быстрый результат, потому что они понимают, что сегодня его замотивируешь, завтра я его не увижу. А гораздо важнее, чтобы он остался в системе и в итоге вырос, да, потому что он может начать расти через год-два-три, как бамбук. Да? То есть люди, собственно говоря, имеют разную динамику роста, а в других компаниях часто на просто нет времени. А в школе лидер-клиент на это время есть, потому что лидер смотрит на то, как развиваются лидеры и старается заботиться о том, чтобы клиентская структура тоже сохранялась. Итак, вам выбирать вообще, в какой системе работать, потому что далеко не в каждой из этих систем есть пассивный доход. Опять же, повторюсь, пассивный доход – это доход с потреблением продукта в сети. Потребление продукта конечным потребителем. Если нет конечного потребителя, то, собственно говоря, пассивного дохода тоже нет. Дистрибьютор, он сегодня покупает, завтра может пойти покупать другую компанию. А клиент, если ему понравился продукт, он будет покупать постоянно продукт в одной компании. Потому что продукт сделан так, чтобы клиент им регулярно пользоваться, чтобы ему это было интересно. И поэтому школы лидер плюс клиент, они как бы более стабильные, да? они более развивающие людей. В компаниях, где а, такая школа, люди ведут себя более адекватно, они учатся работать с разными людьми, и для них нет такого понятия, как только сегодня. В целом вам решать, в какой школе и чему обучаться. Я считаю, что ну, на моей персональной консультации мы можем разобрать, то, где вы сейчас находитесь, да, и чему стоит научиться для того, чтобы построить большой бизнес и, собственно говоря, расслабиться. Потому что у многих людей не получается небольшой бизнес, а у некоторых никогда не получается расслабиться в этом бизнесе, да. Поэтому самый важный момент – это научиться навыкам, применить их э, в нужной школе, вот, и э, получать удовольствие от процесса. И я считаю, что этот бизнес нужен для того, чтобы получать с него остаточный или пассивный доход. И если люди в него не верят, то, возможно, они находятся в системах мотивационный рекрутинг, школа стартапера или в школах пирамид. Эти люди стараются всегда говорить о том, что нет понятия пассивного дохода и так далее, и так далее. Как только человек в это не верит, надо сразу подумать, в какой школе он специалист. Поэтому. Если вам понравилось это видео, во-первых, поставьте лайк, во-вторых, можете записаться ко мне на консультацию под этим видео, да, оно будет внизу по ссылке. Обязательно поделитесь этим видео со знакомыми, потому что кто-то из ваших людей, возможно, находится не там, где надо. С вами был Зайцев Алексей, благодарю вас за то, что были со мной, ну и до следующих встреч, пока-пока.